У нас сегодня разговор должен быть не очень длинный, пока наша техническая поддержка сейчас нас пытается размножить по всем соцсетям. Друзья, кто еще, кто смотрит только в Зуме, наверное, сейчас или в Ютубе, или сайта, скорее всего, у нас будет идти трансляция ВКонтакте, в Фейсбуке, где еще? В Инстаграме в «Одноклассниках», ну, конечно, на сайте и, конечно, в «Ютубе». Мы работаем на площадке «Зум», поэтому у нас, кроме спикеров, еще есть гости, которые приходят к нам для того, чтобы задавать вопросы или ответить на какой-то вопрос, если мы вдруг чего-то не знаем, Потому что эти люди, вот кроме наших спикеров, есть еще люди, которые также являются консультантами по ароматерапии, экспертами в области здорового образа жизни. Здесь есть Ира Бочарникова, Юлия Сафонова, Ольга Рыженко, Нина Чеботарева. Не знаю. А спикеры у нас будут сегодня люди, которые очень хорошо знают ароматерапию и работают много в этой области. Так что у меня отсвечивают все-таки очки. Наверное, так лучше. Так, эфир один идет. Когда, наверное, уже пойдет все остальное, Игорь нас предупредит. Да? Кто у вас первый говорит, Жанет? Ты или да, Татьяна? Волгова, Волгова. Татьяна Болгова. Татьяна угу. Болгова. Ну что, сколько ты ждала, когда ВКонтакте появится трансляция? Прям долго. Вы уже говорили там прямой эфир, а ВКонтакте еще не появилось. По ссылке не могла пройти. Прям минута 4-5 точно. А, -а, -а. да. Ну, у нас уже три минуты прошло. Как-то хочется, чтобы люди уже... Чтобы начали мы тогда, когда люди подключаются во всех соцсетях. Потому что эфирные масла, конечно, тема достаточно такая специфичная. Хотя это не 20 лет назад. 20 лет назад она вообще была как вообще про, про Луну. Про, как будто бы кто-то слетал на Луну. Мы говорили об эфирных маслах. Сейчас уже по-другому. Сейчас уже очень много людей, которые... полный эфир. Ну что, нам сказала техническая поддержка, что у нас полный эфир, поэтому мы начинаем. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы снова говорим о долголетии. О долголетие это здоровье. Ну, что повторять одно и то же, все мы это понимаем. Сегодня, как никогда, нам, мы понимаем ценность здоровья и ценность вообще нашей жизни. И что я хочу сказать самое-самое важное. Мы сегодня будем говорить об эфирных послах, но я хочу сказать вот о чем. Все мы, конечно, расстроены этой ситуацией, что поехать никуда нельзя, что масочные режимы, что изоляция, в общем, много-много чего-чего. И э, все время ловим себя на том, что ну, вот, вот сейчас это все кончится, и тогда я начну жить как раньше. И я сегодня слушала одного доктора, не буду рекламу делать никакому доктору, потому что так двойственное такое у меня ощущение к нему, который, ну, не один, он говорит, говорят многие, ребята, привыкните, мы с ним будем жить долго, и надо просто смириться с этим. А с другой стороны, еще один доктор, который говорит, что, ребята, были эпидемии и раньше. И люди выживали. Но, ну, а кроме того, очень много и вирусов, и бактерий, которые бродят и живут в нас, потому что мы, мы населены, это мы гости в мире бактерий и, и вирусов, а не наоборот. Поэтому к этому нужно, просто с этим нужно смириться и относиться к этому спокойно, потому что если иммунитет хороший, если ты заботишься о своем здоровье, если ты занимаешься профилактикой и окружаешь себя правильными вещами, к которым относятся эфирные масла, о которых мы сегодня будем немного говорить, то, в общем-то, бояться не стоит. Мы все равно все... Так или иначе, схватим этот вирус, но кто-то даже не заметит, и хорошо бы, что это было много-много людей, которые не замечают этого вируса. Поэтому мы продолжаем жить, у нас все хорошо, и почаще говорите, крыша над головой есть, покушать, попить есть, друзья есть, близкие рядом. И самое главное, что сейчас особенные денег-то не нужно тратить, кроме как на собственное здоровье. И вот один, одним из самых важных и самых древних способов лечения и поддержания своего здоровья является ароматерапия. Сам термин появился где-то около 100 лет назад, в 30-х годах 20 -го века, но это отдельная история, я не буду о ней рассказывать. Сейчас у нас будут еще передачи по эфирным маслам, и мы будем говорить о них и эфирные масла это аптека, которая создана Господом Богом. Ну, то есть вообще создатель, когда придумал человечество и животный мир, то, конечно, он понял, что мы будем грешить, мы не можем быть безгрешны абсолютно. А для того, чтобы мы не умирали сразу после первого греха, наверное, нужны какие-то лекарства. И сразу же, ну, это я мои фантазии, но ну, мне вот так хочется думать, и сразу же создатель придумал травы и плоды цветы э, деревья которыми можно было бы э, пользоваться и лечиться ими ну а э, главный секрет это и подсказка это конечно животные они точно знают какую травку съесть что нужно понюхать для того чтобы вылечиться то есть это инстинктивно а нам остается только за ними подсматривать но все это шутки конечно Хотя в каждой шутке есть доля шутки, как говорят. И поэтому, говоря об эфирных маслах, уникальная совершенно составляющая эфирного масла. Просто представьте, что для того, чтобы лекарство попало внутрь организма, нужно, что нужен укол и желательно вену, для того, чтобы быстро проникло внутрь организма лекарство. А эфирное масло, поскольку это эфир, поскольку это как ветер, да, он проходит через все слои кожи, через слизистые и сразу попадает в организм. И вот Та фантастика, когда ты слышишь об эфирных маслах, что, ребят, как это вот понюхал, и у тебя там голова прошла, или там намазал что-то, выпил с одной капелькой, и у тебя ты стал болеть желудок, или спазм какой-то сошел, ну и прочее. Все это достаточно удивительно. Но эфирное масло как раз отличается вот именно этим. Это чудо, которое создано природой. Ну, в принципе, разве не чудо, когда рождается человек, когда не было, не было, и вот он, ребенок родился, да, тоже чудо. Чудес много. И одно из чудес света – это, конечно, ароматерапия. Об этом можно говорить очень много. Но есть одно «но». Эфирные масла, в чем их важность, как их нужно выбрать? Как выбрать вообще качественное масло? Потому что плюс и минус эфирного масла заключается в том, что любое масло проникает через все слои кожи. Что значит любое? Идеально очищенное масло, и тебе попадают очень хорошие э, ингредиенты, да, и начинают лечить. Если плохо очищенное масло, эфирное я имею в виду, то там есть вот эти побочные включения, которые не просто не нужны организму, а могут нанести действительно, ну, как бы вот вред. Поэтому здесь нужно смотреть очень внимательно на эфирное масло. И если вы покупаете, ориентироваться нужно на свой нос. Вот Нос никогда не обманет, потому что это мозг, это мозговые всякие включения, которые ты точно понимаешь, человек понимает, что ему нужно. Эфирных масел огромное количество. У каждого эфирного масла огромный список вот этих вот хороших, замечательных свойств, которые действуют на организм. Но если у человека есть всего одно эфирное масло, как его можно использовать? Оказывается, конечно, в идеале хорошо бы иметь 5-6, лучше там 15 эфирных масел. Вот это вот от головной боли или спазмы снимает, это отравление, это ожоги. Но, слава богу, одно эфирное масло помогает иногда при очень многих проблемах. Но как использовать? И что даже одно эфирное масло, если вы не планируете покупать ничего другого – как вы можете э, использовать его с максимальной для себя пользой? Вот здесь у нас эксперты расскажут вам об этом лучше всего. Мы сегодня слушаем экспертов и консультантов компании Vivasan. Компания Vivasan предоставляет нам эфирные масла с завода Elixan Ароматика. Вы можете это посмотреть в интернете. Вы можете позвонить владельцу Сильвио и Кристи Фригали. Вы можете абсолютно точно понимать, что эти масла из Швейцарии. И э, Татьяна Болгова э, и Жанетта Карганова лично знакомы не только с президентом компании «Вивасан», но лично знакомы с Сильвио Фригали. И я вам больше скажу, он часто э, смотрит наши прямые эфиры. Поэтому, дорогие мои э, Дамы и господа, скажите, пожалуйста, сейчас из каких городов вы, из каких стран и городов, напишите, пожалуйста, какие-то страны и города для того, чтобы и не только мы, но еще и э, владельцы э, из производителей Сильвио Фригали и Кристо Фригали э, видели, кто их слушает, и вы можете... Лично задать вопрос производителю в Швейцарии, если даже его сегодня не будет, мы обязательно передадим этот вопрос. И он ответит, с удовольствием, кстати, ответит. Итак, Жанетта Карганова, город Тамбов, Татьяна Болгова, город Воронеж. Прошу вас, господа. Доброе время суток, кто сегодня с нами в эфире. Сегодня у нас, как Ольга Васильевна уже сказала, очень интересная тема, и очень полезная тема, и нужная тема – ароматерапия на дому. Ведь мир эфирных масел безгранично велик. И ароматерапия наука очень древняя. Влияние ароматов на, психо... на психическое и э, физическое тело э, было известно еще в древности. Но это не что-то новомодное. А это, скорее всего, забытое старое. В настоящее время применение эфирных масел позволяет добиться таких результатов, но которые просто невозможно, извините меня, добиться с лекарственными препаратами. В чем же секрет влияния ароматов на человека? И есть ли научные доказательства эффективности ароматерапии? Сейчас волнует всех. Эфирные масла с помощью Свои молекулярные строения способны творить просто чудеса, потому что они работают напрямую с клеткой, как Ольга Васильевна уже сказала. Им не надо уходить куда-то далеко в печень, потом всасываться кровь. Они напрямую работают с гипофизом. И вот это их удивительное свойство. И вот за это мы их любим, за быстрое реагирование и за быстрые результаты и за их скорую помощь. Все научные доказательства идут от теории к практике, А вот ароматерапия, наоборот, от практики теории. И пока ученые будут искать и изучать эфирные масла, мы с вами будем оздоравливаться. Вы заметили, как я сказала? Мы не будем лечиться с эфирными маслами. Мы будем оздоравливаться. Мое первое знакомство с ароматерапией – было с маслом лимон. Что я тогда не узнала? Я узнала, что масло лимон чистит сосуды, нормализует давление. И я впервые узнала, что масло, эфирное масло компании «Вивасан» можно пить вовнутрь. Это было для меня очень дико ново, но я, так как пришла с проблемами, решила это попробовать. Как же это сделать? Я сейчас вам покажу. Берем чашку чая, открываем масло, прикрыли его крышечкой, чтобы оно не испарялось, берем сахар, вы сейчас скажете, у вас на руку, многие скажут, я не пью чай с сахаром, да пожалуйста, возьмите на ложечку такую маленькую капельку и капаем, я сейчас капну вам показать, потому что это очень важно, ручки трясутся, и капаю в чай. Обязательно закрыли крышечкой масла. Смотрите, подышали. Наслаждение два в одном. Это ароматерапия. Подышали и выпили. Чай, это уже пошло лечение сосудов. И мне тогда сказали двадцать один день, десять дней перерыв, три курса. Вот так пошло мое первое знакомство с ароматерапией. Жанна продолжит сейчас свое знакомство. Добрый вечер. Я хотела бы рассказать вам о методах применения эфирных масел. Их существует огромное количество, но я вам расскажу сегодня об основных методах. Самый простой и популярный метод применения эфирного масла в аромалампе. Вот такой сосуд, глининный или керамический. А сюда помещается свеча. А в аромалампе обязательно должно, должно быть вот такое углубление для того, чтобы сюда а, налить воду. Оно должно быть... А, не маленького размера, чтобы вода не закипала, когда вы будете применять этот метод. Наливается вода теплая. Сюда мы помещаем свечу, зажигаем ее и капаем эфирное масло по вашему выбору. Классика применения количества эфирных масел, да, то есть две капли эфирного масла на 5 квадратов площади. Это классическая uh, дозировка эфирного масла. Uh, что очень важно знать при этом? Перед тем, как вы будете применять этот метод, очень важно проветрить помещение очень хорошо. Да? Uh, затем uh, сеанс uh, терапии с uh, арома-лампы. Должен начинаться где-то с 15-20 минут, если вы первый раз используете, а потом можно довести этот сеанс до 25-30 минут. И очень важно, чтобы вода не выкипала здесь, потому что тогда масло будет просто гореть эфир. На этого допускать ни в коем случае нельзя. После применения эфирного масла проветрить помещение, сеанса 8-10 таких сеансов да, можно проделать. И еще один метод, тоже очень довольно-таки простой и очень удобный, это применение эфирного масла в аромамедальоне. Вот так вот он выглядит. И бывает большое количество, да, вот Татьяна Трофан тоже нам показывает. Наверное, сейчас меня только видно, да, то есть лучше, конечно, чтобы это было из глины или из керамики, то есть это должен быть натуральный материал. Окапывается а одна-две капли эфирного масла, Одевается, то есть это очень даже, есть очень красивые аромомедальоны, они даже декоративно очень хорошо выглядят, и то есть одевается такой аромомедальон, и при нагревании, то есть от вашего тела будет нагреваться это керамическое или глиняная, да, вот это вот. Вот ну, с... с... с... с... такой открывается, вот здесь вот такой вот У -у -у. Э валик капается на вот эту вот ткань, Татучка, да. да. еще такие аромомедальончики, да. Да, это вот самые такие обычные, самые популярные, да, в принципе, вот, зная вот эти вещи, которые, про которые я уже, можете пользоваться. А что еще, какие методы? Но, конечно, самый эффективный метод считается метод применения в арома-ванне. Ну, ванну я вам здесь, конечно, не покажу сейчас. <с> вот, то есть применение арома Почему именно арома-ванну? Потому что при погружении в ванну, да, значит, идет воздействие эфирного масла через кожу. Соответственно, то есть большее количество поверхности тела оказывается в эфирах в взаимодействии с эфирами, естественно, сразу же эфирные масла идут в кровяное русло, работают на лимфатическую систему и сразу же работают на нашу центральную нервную систему. Здесь тоже есть несколько правил. Если вы хотите сделать арома ванну, то есть она может быть расслабляющей, тонизирующей, здесь очень важно соблюдать температурный режим. Если вы хотите тонизировать себя, то температура ванны должна быть где-то в предел 36 градусов. Если вы хотите себя отрелаксировать, то температура 37-38 градусов. Правило, сначала наполняйте ванну и прежде чем добавить эфирное масло, то есть эфирное масло не добавляется сразу в воду. Еще одно из правил применения эфирного масла обязательно мы используем через эмульгатор. То есть если мы говорим про ванну, про арому ванну, вы можете взять морскую соль, можете взять молоко, можете взять небольшое количество соды, капайте туда определенное количество эфирных масел и только тогда добавляйте в ванну что важно значит применение арома в ванны тоже должно начинаться если вы никогда этим не пользовались значит, должно начинаться с 10 минут не более назначение ванна за номер восемь10 как говорят да, в, в ароматерапевты вот можно делать через день эфирные арома в ванны или 2 подряд ванны и потом перерыв и затем опять 2 арома в ванны. Еще один метод, значит, это ингаляции. Существует горячие ингаляции, холодные ингаляции. Я вам сегодня расскажу про холодные ингаляции. Это тоже элемент, такой простейший способ применения эфирных масел. Можно взять кусок ткани чистый, да, или носовой платок или просто салфетку, капаем туда одну каплю эфирного масла и, собственно, просто недалеко. От себя держим вот этот платок или салфетку и вдыхаем. Вот это называется метод холодной ингаляции. Кстати, вот аромакулон, какой я вам показала, тоже относится к методу холодной ингаляции. Можно использовать эфирное масло при массаже. Очень хороший дает эффект. Опять же, работаем с кожей, работаем с лимфой, поэтому тоже рекомендую вам такой метод применения. Можно делать массаж общий, можно делать массаж стоп, можно делать массаж ладоней, и все это очень хорошо будет воздействовать на, на ваш организм, потому что на стопах и на ладонях у нас находятся активные точки, и каждая точка отвечает за какой-то орган. Здесь мы, уже играем, здесь мы уже работаем не только с физической составляющей, но и с энергетической составляющей человека. Используется эфирное масло в компрессах, используется эфирное масло в обогащении, то есть косметических средств. Но мы чуть попозже расскажем тоже о своих маленьких секретиках таких применения. Татьяна митрофана да, вот еще хочу об одном методе рассказать, который относительно недавно появился, да. Это вот у меня такая клипса здесь есть автомобильная, тоже с таким вкладышем. И всем вот водителям я рекомендую вот такую аромаклипсу, потому что сейчас это очень актуально. Капается эфирное масло и прикрепляется под кондиционер вашего автомобиля. То есть, находясь в автомобиле, передвигаясь, вы то есть, принимаете сеанс ароматерапии. Ну, Наверное, вот самые такие основные. Татьяна Митрофановна звук, наверное. Сейчас, Жанет, я просто сейчас скажу, кто у нас у нас, девчонки тут написали. Да. Это сегодня у нас Казахстан, Шимкент, Белгородская область, Украина. Так, Донецк, Ивано-Франковск, Бердичев. Спасибо, девочки. Мы знаем, что у вас там опыт замечательный по ароматерапии. Ждем от вас каких-то тоже рецептов и советов, рекомендаций. У нас Тюмень, Орел, Липецк, как всегда Воронеж, конечно, Москва. И у нас сегодня в гостях Катя Цвека из Лондона. И я знаю, что Катя серьезный ароматерапевт и занимается ароматерапией уже э, серьезно, сколько уже? Года два-три, наверное, если не больше. Катюш, если можно, напишите нам что-нибудь, скажите, а если э, вообще интереснее было бы, чтобы вы вообще что-нибудь рассказали. Катя, слышишь меня? Напиши чего-нибудь. Вот, о, Украина ровно, Тюмень сказала. Ну, сегодня прям замечательный замечательно Ивана Франков Ивана да если я не сказала и пожалуйста ставьте нам лайки не забывайте поделитесь нашим эфиром и как если есть новые люди если вы смотрите нас с сайта то вы можете опуститься и там есть анкета и подписаться на наши новости мы стараемся у нас много интересных есть таких вот коротеньких уже тем которые мы Собираемся освещать и будем очень благодарны, если вы нам подскажете какие-то темы. Ольга Натур... Васильевна, давайте спросим с вот, присутствующих. Кто-то уже знаком с ароматерапией вообще? Вот, и какие эфирные масла используют? И какой самый любимый метод? Какой самый любимый метод? Поделитесь, пожалуйста, нам очень интересно. Да, но напишите нам чего-нибудь. Напишите, да. Ну, я надеюсь, что ты сказала уже, да, о шампуне, что можно добавить, или это, да? Это я попозже вот. хотели просто рассказать, да, о своих просто вот, ну, вот наработках хотели даже рассказать чуть попозже, поэтому готовьте листочки, готовьте ручки, рецепты будут, может быть, и простые, но для вот введения в основу ароматерапии этого будет достаточно. А вот Жанетта сказала про компрессы. Я хочу про компрессы отдельно сказать, потому что компрессы очень хорошо помогают, когда болят колени. Вот артрозы, артриты, они очень быстро помогают, и поэтому отдельно я хочу сказать про компрессы. Как мы их делаем? Берем столовую ложку масла растительного, любого, какой у вас дома, столовую ложку водки, соединяем. И капаем туда эфирные масла. Вот для компрессов очень хорошо идет лаванда и можжевеловая, чайное дерево и лимон. Вот такая, такие композиции очень хорошие. Вот берем или носовой платочек, складываем его, или берем несколько слоев бинта, смочили это, приложили к коленям, ну и как обычно, компресс. И иногда, ну Мажет э, кремом мышевелом и как бы не помогает. И вот Чтобы сдвинуть с места, мы делаем вначале компресс. Тогда идет быстрее работа. Сегодня я очень люблю еще аромадуш. Я всегда о нем рассказываю. Что такое аромадуш и как его сделать. Э, берем вафельное полотенце. Я покажу, потому что люди не понимают, что такое аромадуш. Берем вафельное полотенце, насыпаем соли, где-то 5 столовых ложек обыкновенной поваренной соли. Ну, и, и капаем туда 4 капли масла. Хорошо композиция двух масел. Очень хорошая композиция — это масло чайное дерево э, с маслом лимон. Хорошая композиция э, — лаванда с, э, с чайным деревом. Очень, я вот здесь записала, давайте, а то я подзабыла. Здесь в этом ага. Майер ее учит готовить. Она стоит на кухне и учится готовить. Ну, я, я, я, я. Вас не слышно, я, я, я...? Танечка. Вас не слышно. Какой-то звук пошел. Ну, все, извините. Пришлись работы, усталые. Напряженная была работа. Подключите, пожалуйста, звук. Поздоревай. Просто ничего не слышно. Это не у меня, у кого-то звук отключите. Катерина, отключите, пожалуйста, пока микрофон. Катерина. Спасибо. Пришли с работы напряженные, устали, с кем-то поздорили. Берете полотенце, насыпаете соль. И капаете туда два масла. очень В этот момент очень хорошо. Можжевеловая лаванда, просто прекрасно. Или можжевеловое розовое дерево. Вот в этот момент. Базилик чайное дерево. Две капли того, две капли того. И берете просто лейку душа. Ну, как вот, вот, у меня здесь чайная чашечка. Вот представьте, что это лейка душа. Вот просто эту соль вот так вот заворачиваем лейку душа. И просто вот так обвязываем. Вот так вот, да? И поливаем себя, и поливаем себя с душа. Вы выходите оттуда свежие, вот просто летаете. Очень интересная арома душ, я очень часто это делаю, и это еще укрепляет очень хорошо иммунную систему. Мне очень нравится еще дыхание глазами. Что это такое? Капаем любое масло, одну капельку на ладонь, растираем, пока пойдет тепло, Закрываем и начинаем дышать и моргать глазами. Вот таким образом моргаем глазами, только в ладони. Это быстрая тоже работа идет. Это очень хорошо, когда колики в сердце, или когда болит голова, или если устали глаза. Это очень быстро работает. Даже если вдруг насморк, оно сразу работает. Очень быстро, великолепно и легко легкий метод. У кого, девчонки, еще есть у вас методы такие простые? Ну, вы уже почти все. Нет еще, Жанет. Просто, Я еще хотела сказать, конечно, методов очень много, мы сказали самые основные, но нужно, надо понимать, что прежде чем использовать эфирное масло, нужно просто выучить основы применения и те правила, которые мы должны соблюдать. Есть несколько «нельзя» при применении эфирных масел. Одно из этих «нельзя» – нельзя применять эфирное масло на слизистое в чистом виде, кроме двух эфирных масел. Это масло «чайное дерево» и масло «лаванды», потому что эфирное масло – это концентрированная субстанция, и нужно быть очень аккуратным. Жанет, я бы здесь добавил не только на слизистые, и на кожу. кожу. На кожу, на слизистые, да. Второе правило, второе нельзя. Нельзя использовать эфирное масло без эмульгатора. То есть что, что такое эмульгатор? Эмульгатор – это проводник эфирного масла к нам в организме. Да? То есть если вы используете, что можно назвать эмульгатором? Например, сахар, мед, сливки, молоко, морская соль, обычная соль, сода – то есть просто даже на какой-то джем капнули, если мы говорим про внутреннее применение. И вот здесь еще одно правило: внутреннее применение эфирных масел только после консультации со специалистом. А беременным женщинам, а маленьким детям, людям, страдающим хроническими заболеваниями. Применение эфирных масла внутрь только после консультации с Следующее нельзя. Нельзя применять эфирное масло в превышающих дозировках. Если вам рекомендовали эфирное масло одна капля, значит это одна капля. Следующее. Прежде чем начать применять эфирное масло, нужно сделать тест. Каким образом? Тест можно сделать двумя способами. Первый способ. Вы капаете эфирное масло на сгиб локтя. И если в течение дня у вас нет Какого-то отека, покраснения, шелушения, раздражения кожи, это эфирное масло вы можете применять. Второй тест, вы капнули на носовой платок на чистый одну каплю эфирного масла, положили где-то недалеко от себя и в течение дня просто понаблюдали, нет ли у вас отека, нет ли у вас слезоточивости, нет ли у вас заложности носа. Сразу, сразу же скажу, конечно, это все зависит от качества масла. При применении, если вам порекомендовали использовать эфирное масло внутрь, существует классический курс в течение 21 дня и с перерывом. Опять же, по консультации эти да, количество дней, так скажем, может варьироваться в ту или иную сторону, но не более 21 дня. Без перерыва эфирное масло применяем не более 21 дня. Еще одно нельзя. Нельзя хранить эфирное масло, не плотно закрыв его. Оно должно быть обязательно плотно закрытым быть. Не должно попадать на эфирное масло дневной свет или свет просто электрический. То есть оно должно храниться в темном помещении, в обязательном порядке плотно закрытым и в коробочке от производителя. Так, что еще? Что еще опустила коллеги? Подскажите, может быть, что-то я не сказала. Да, и самое важное, самое важное, нельзя просто с тремя восклицательными знаками нельзя применять некачественное эфирное масло. Это самое первое нельзя. Вот сейчас я хочу попросить своего коллегу Юлю рассказать, как же выбрать качественное эфирное масло, как отличить эфирное масло качественное от продукта нефтепереработки. Юля. Да, спасибо, Жанетта. Всем добрый вечер. Я хочу поделиться своим опытом по маслам, потому что я использую масла 17 лет. Первый раз я использовала эфирное масло на ребенке, когда ему было полгода. Поэтому как, как выбрать, чтобы не, на, не нанести вред? Потому что многообразие масел сейчас на рынке. Как их выбирать? Масло должно быть обязательно темного стекла. Оно должно быть максимально закрыто. То есть, чтобы на него меньше проникали солнечные лучи. Евростандарт масла – это 10 мл и 50 мл. Сейчас дозировки – это мономасла, вот такие. Сейчас у нас появились смеси, они могут быть вот 5 мл. Обязательно должна плотно закрываться крышечка. Вот у нас еще стоит, как на э, различных детских сиропах, когда это стоит... Э, как бы с, с определенный стоп и чтобы масло открыть его нужно придавить и одновременно прокрутить чтобы дети не могли его открыть и им воспользоваться обязательно так видно вот есть капельница потому что масла это концентрат и их нужно использовать только по капельным чтобы мы могли контролировать мы можем вот через эту капельницу накапать одну капельку две капельки то сколько нам необходимо и как проверить, натуральное это масло, качественное или некачественное? Мы капаем эфирное масло на лист бумаги. Эфирные масла не оставляют жирных следов вообще, ни на ткани, ни на, ни на листике. То есть если вы посмотрите, качественные натуральные эфирные масла. Потому что эфир, если вы оставите пузыречек на три дня вот таким открытым у вас полностью эфир испарится. То есть у вас через три дня будет пустой флакон. Вы можете, можете проверить, если хотите. Потому что есть растительные... Почему масла бывают дешевыми? 50-100 рублей. Потому что это чаще всего растительная основа с синтетическим ароматом. Это не эфирное масло, это чаще всего игра слов. Поэтому на них может быть написано «все, что угодно». Но, во-первых, вот еще не добавила, очень часто не пишут на латыни. То есть вот здесь идет латынь, и на них написано полностью название масла и что-то, какое, какое именно. То есть вот если у нас идет ладан, ладан идет индийский. тоже чайное дерево, их вообще-то отдельная тема, это 400 видов чайного дерева. У нас это идет основное чайное дерево и разновидность канука-манука, которые усиливают чайное дерево. То есть это вообще уникальное масло. Именно поэтому оно многофункционально. Его можно использовать более 20 методов однозначно, каким образом можно использовать лаванду и чайное дерево. И вот я хотела бы еще добавить. И, кстати, вот еще. Когда мы смотрим на листике, испаряется масло или нет, если вы на следующий день посмотрите, жирного пятна никакого не будет, но может оставить след. Натуральный краситель, масло пачули, масло апельсин и вот такое масло 33 травы, потому что их здесь несколько. Если любое масло другое вас оставляет, это уже стоит задуматься. То есть там красители есть, а не натуральный эфир. Можно еще вот добавить, чем я люблю лаванду, это масло, которое, но ну, если у вас есть дети, однозначно, они сейчас все энерджайзеры, поэтому им можно добавлять спокойной душой одну капельку на подушку, чтобы они спали спокойно и не дергали ночью вас. Это, это однозначно нужно, им нужно вот это успокоение, чтобы они выходили из этого стресса, и не, не, чтобы у ваш стресс не повышался. Во-вторых, еще хочу добавить, так как мой ребенок вырос э, однозначно без аптеки, а на эфирных маслах, я могу сказать, что детям можно использовать эфирные масла с нуля. Но есть определенная табличка, какие масла можно, какие масла нельзя. В первые годы жизни чайное дерево лаванда – это два масла, которые вы можете со спокойной душой использовать, но по одной капельке. И то издалека, и то, да, то издалека, Угу. Да. Юль, и то издалека, и то как бы на три дня очень-очень да. осторожно Нет, это, конечно, и только вместо... по консультации Да, Если, да это... это обязательно индивидуальная консультация, потому что нужно проверить масло, как оно переносит ребенок его И здесь нужно быть очень аккуратным Я могу сказать, что первый раз я попробовала чайное дерево, намазав ребенку носик, насморк у ребенка прошел если вы понимаете, когда это ребенку полгода, высморкать нос невозможно. Это реальная проблема. Но, Но на своих детях на своих детях мы можем экспериментировать, конечно. А да. вот как бы, ребята, это каждый уже должен подумать. Я еще хочу добавить. Ну, ни в коем случае, что... вы знаете, я очень часто слышу, сейчас рекомендуют различные, не знаю как, ароматерапевты или кто, рекомендуют чистые масла капать в нос. Это категорически запрещено. Просто можно обжечь слизистую это, прежде чем капать, вы подумайте. Натуральное эфирное масло никогда нельзя капать чистым ни внутрь, ни на кожу. Но а не понимать... натуральное тем более. Лаванда и чайное да. дерево идеально на чистой коже работают при ранах. Когда у нас может быть рана, загноение – это лаванда. В чем капается прямо в рану. И он прямо в рану регенерации и выводу, чтобы вот всякого... не было создания гноя внутри, чтобы не, не было, если даже вырвали зуб, можно использовать лаванду либо чайное дерево, чтобы это сразу очистить как антисептиком рану. Если это гнойная ангина, вы можете принимать там все что угодно, но дополнить плюс к этому на пол чайной ложечки соды, одну каплю лаванды, одну каплю чайного дерева. И прополоскать. Это лучше, чем какой-либо антисептик будет. Потому что оно будет обеззараживать и уже делать как профилактику загноения. Хочется сказать Поэтому... про лаванду. Хочется сказать еще про лаванду. Лаванда очень хорошо работает с обморожением. И был у меня такой случай, очень серьезный. И я хочу о нем обязательно сказать. Э -э молодой человек отморозил ногу. Ему ампутировали полступни. И в этих случаях их не зашивают. Почему? Потому что дальше кожа вся отморожена. И он вот так вот жил. Представьте себе, все это вот у него было на показ. Он не спал ночами. И только когда уже было, не было сил, он попросил меня прийти к нему и что-нибудь принести. Я принесла ему лаванду, ну и там иммунфит. Ну, это больше там, еще не буду что говорить еще. Вот. И мы просто лаванду лили ему на рану и вокруг. И после этого у него стала регенерироваться кожа. И после этого у него все пошло заживать. Все. И потом просто-напросто все зажило и все зашили. Вот так работает лаванда. Ну, тут, да, это действительно такие вещи, которые иногда удивляют. Вы знаете, о чем я подумала сейчас? Мы сейчас очень стараемся людей как-то обезопасить, да, и говорим, на всякий случай, маленьким нельзя, очень малое количество, через эмульгаторы. Я просто подумала, когда приходит доктор, и ребенку там 3 или 4 месяца и назначает антибиотики… Uh -huh. Думаешь, господи, вот что, что, что, что вообще тогда мы говорим, о чем? Ну, это уже дело, наверное, доктора, который это назначает, а мы должны быть осторожны. Я хотела еще добавить про лаванду свои вот такие, то есть как я применяю лаванду. Мне очень плюсом к тому, что, конечно, лаванда очень хорошо работает. Кстати, все эфирные масла нашей компании – компании Вивасан. Это терапевтические эфирные масла. То есть это эфирное масло, которое практически все у нас есть, некоторые исключения, которые разрешаются применять внутрь, Опять же, после консультации со специалистом. И вот лаванда для меня было первое эфирное масло, с которым я познакомилась в линейке компании Вивасан. И просто такие были шикарные результаты, потому что эфирное масло лаванды очень хорошо успокаивает не только детей, как сказала Юля, но и взрослых людей. А сейчас очень много стрессов у людей, которые ведут, конечно же, к каким-то определенным заболеваниям. Но вот я хотела рассказать, как я использую масло лаванды дома, да? Всегда, когда убирается, так скажем, сейчас сезон наоборот наступает, да? так вот, когда весной я убираю зимние вещи, меховые какие-то изделия, да? обувь зимнюю, я всегда добавляю эфирное масло лаванды. Просто берете диск ватный, капаете, кладете в коробку с обувью или прокапываете воротничок меховой, в карманы можно добавить. Очень люблю использовать масло лаванды вот в такой холщовый мешочек, да, капаете, кладете его в ящик с нижним бельем. Или, например, где-то в прихожей, да, когда к вам приходят люди, очень такой аромат прекрасный, потому что масло лаванды – это масло Земли, да, матуш, матушки земли, вот так его называют в ароматерапии. Что ну, что мы да. в одежду, потому что моль боится лаванды. Да, да, да, да. Кто-то да, да, да, да, да. сегодня хотел короче провести, и как-то вот уже время пошло и пошло. И а еще еще, все, еще, у нас будет еще эфир, мы обязательно все расскажем побольше. Я хотела все-таки Катюше обратиться. Кать. Ты можешь показаться нам, и можешь нам рассказать, как ты используешь какие-то такие вещи. Но ну, представляешь, как нам интересно, что вы там в далеком, Ан в далеком Лондоне делаете, что вы делаете в Англии с ароматерапией, насколько это э, волнует людей сейчас. катюш включи микрофончик, пожалуйста. Ой, привет, привет! Здрасте. Я, честно говоря, вообще не готова. Вот я тут просто, просто включила и подумала, Оля, я вот хочу послушать. Ой, какая ты молодец. Что <с> вы вышли тоже в онлайн и, ну, что я могу сказать про одно такое маленькое дополнение по поводу масел вивасан. В основном на рынке все цитрусовые масла. Они холодного отжима, так называемые. И поэтому вот они могут оставлять и, и ну, как бы цвет на одежде и так далее, они немножко другие по действию. У вивасана эти масла, э, как бы они перегонки такой же, как и масло из цветов или масло из семян и так далее. То есть поэтому Масло апельсина, масло лимона вивасановское, оно, но ну, все-таки оно нежное. Да? Вот те, которые встречаются в основном на рынке, они все-таки ну, такие более, более цитрусовые масла. Вот, вот это я хотела бы, наверное, добавить. А все, все остальное, ну да, все, все так же и происходит. Конечно, сейчас очень много людей интересуется ароматерапией и, в принципе, как бы информации все больше и больше и поэтому Кать, ну я знаю ты же массаж делаешь да еще у тебя какой-то там массаж которому ты училась удивительный ну массажи и в общем то я что я сейчас изучаю и немножко может быть готовлю и может быть могу сделать какую-нибудь коротенькую презентацию это сочетание традиционной китайской медицины то есть это восстановление энергетических энергетических между органами, между физиологией и психологией человека. То есть эфирные масла могут являться и, в принципе, являются одним из вот таких ярких мостов между, между, между органами, то есть их влияние на психосоматику. Ну вот такой немножко я сейчас готовлю. То есть то, что я изучала в Лондоне, это как раз было... А, арома ароматерапии, основанная на традиционной китайской медицине. Слушай, ну это очень интересно. Я пишу же ведь, какого числа, где это, когда это будет, когда ты будешь готова. давайте мы там с вами спишемся. Ну, может быть, декабре, может быть, январе. Давайте, декабре, да. Декабре, все. Кать, ну спишемся, ладно. Мам привет. Да, хорошо. Спасибо большое, очень все интересно, и я так сама очень люблю, особенно по этим по базам, потому что это самое главное, на самом деле, действительно, безопасность, правильность применения. Понятие об этом, да, да я, мне, мне очень приятно, очень здорово, спасибо большое, замечательная замечательная встреча, замечательные лекторы, спасибо. Спасибо, спасибо. спасибо. мы еще упустили один момент, который очень важен, почему у нас же в презентации было применение эфирных масел дома, это, конечно, обогащение косметических средств, я очень люблю применять эфирное масло в косметические средства, то есть, если мне задать вопрос, куда я не применяю, я, наверное, не найду такого косметического средства. Это шампунь для волос, это маски для волос, это крем для, для лица, это и в гели для душа, это и интимная косметика, уход за интимными частями тела, то есть уборка, да, уборка в доме, опять же, вы можете применять как вот аромадиффузор, да, для, если мы говорим про масло лаванды, то это, конечно, такое очень семейное масло. Очень у меня вон там сзади тоже стоит, вот да, очень сильно вижу, да. И я еще очень люблю применять эфирные масла, когда я пользуюсь пылесосом. Но ну, это просто. Конечно, мы все знаем, что вот, ну, со временем появляется не очень приятный запах, да, в пылесосе. И почему? Потому что там образуются вот эти вот грибки, вот плесень, так, так скажем. Вот, поэтому просто берем ватный диск. Капаем одну-две капли эфирного масла. Я лично люблю мяту. Это прям вот для уборки э, помещения просто для меня самое, самое приятное, самое эффективное масло. Засасывается, соответственно, пылесосом этот ватный диск, и вы делаете уборку. То есть это атмосфера в доме великолепная, плюс а, никакие, а, так скажем, микрочастицы пыли и грязи не попадают к вам бронхи и легкие, поэтому я просто рекомендую пользоваться. Также влажная уборка, то есть на 5 литров воды, допустим, я добавляю 2 капли эфирного масла мяты. А, и вот влажную уборку таким образом вы проводите. Эфирным маслом можно Очищать и дезинфицировать свои спонжи косметические. Да? То есть я не использую никаких таких агрессивных мыло какое-то или еще что-то. Вот, эфирное масло я добавляю сейчас, особенно это актуально, в жидкое мыло, потому что практически все эфирные масла обладают антисептическими свойствами. То есть они очень хорошо работают с, так скажем, с бактериями, если тем более у вас какие-то повреждения на коже есть, приходите домой то есть, и добавляйте жидкое мыло. Сейчас это в обязательном порядке делать. И я еще люблю добавлять эфирное масло в жидкость для мытья посуды. Тоже... Ну и сегодня, Жанноточка, сегодня, конечно, мы не можем не сказать об этой заразе, которая у нас бродит, и какие э, у нас масла, которых… Вообще у нас покупаются все масла, да? Но сейчас, конечно, в первую очередь это для облегчения дыхания, для того, чтобы помочь нашим легким, э, и сосудам. То есть сосудистые масла, ну, они практически все попадают, но это, конечно, лимон, это апельсин, это та же самая мята, это много этих масел. И, конечно, для легких это масло можжевеловых ягод, это, конечно, пихта, это, конечно, эвкалипт, это чайное дерево и... То, что должно обязательно стоять вот на всякий случай, причем не только от ковида, но и от многих еще проблем различных, это, разумеется, экстракт грибфрутовых косточек. Это не эфирное масло, совсем как, ну не могу об этом не сказать, потому что это то, что сейчас спасает очень многих людей. Вот, ну, наверное, что? Еще раз хочу сказать, не забывайте, друзья, кто нас смотрит, нас лайкать. Мы только начинающие лекторы, так сказать, поэтому нам это важно. Делитесь нашими эфирами, подписывайтесь на наши новости. У нас эфиры проходят каждый понедельник и четверг. Юлька там что-то не имеется ей сказать. Я сейчас прочту некоторые вопросы. Вопросы, да, хотелось бы. Да. Вопрос. Вода должна быть фильтрованная. Это наверное, имеется в виду, где фильтрованная? Имеется в виду в диффузоре, имеется в виду в аромалампе, конечно, потому что, ну, это, понимаете, это имеет отношение к, так скажем, к работе вот именно арома лампы самой, чтобы не образовывалось. Ну, следующий конечно. вопрос Как долго сохраняется действие эфирного масла в аромамедальоне? Ну, Значит, для того, чтобы воздействовать, для того, чтобы воздействовать на организм эфирного масла, достаточно то есть контакт, близкого контакта вашего да, с эфирным маслом. Это 15-20 минут. Это терапевтическое воздействие эфирного масла. То есть раздражаются рецепторы, через нос попадает в наш мозг, да, и далее включается нервная система. Это вполне достаточно. Дальше просто у вас просто будет запах, вы будете его ощущать, но терапевтического воздействия достаточно 15-20 минут. Угу. Так, вот здесь вот использую розу Марокко в десертах, кремах, муссах, О, боже, ну, да. использую в лимонном курде. Не поняла, что это такое. Ну, в общем, как-то так. Да, да, да, вот я, кстати, хочу добавить, что так как у нас эфирное масло высокого качества, да, они разрешаются по приеме внутри, мы уже здесь... Ну, по крайней мере, я использую эфирное масло больше с 17 лет уже. Я очень люблю использовать в кулинарии. Например, масло лимона я делаю сама майонез, я не покупаю в магазине, потому что там уксус, да, вот, и поэтому я сама делаю майонез, и вот когда вы делаете майонез, можно добавить одну каплю лимона, а если у вас салат вы... Планируете делать, например, с дичью или с курицей, то очень хорошо добавить масло апельсин, потому что эфирное масло, натуральное эфирное масло, это натуральный консервант. Когда я делаю заготовки осенью, огурочки, помидорочки и варю варенье, джемы. Я снижаю количество соли и сахара, а по сути соль и сахар – это тоже консервант, для этого и добавляется, чтобы там у вас не закисло, так, так скажем, да. Вот Я снижаю количество соли и сахара, но при этом добавляю эфирное масло. Очень люблю обогащать чай эфирным маслом на 100 грамм, здесь уже пошли рецепты, на 100 грамм а, чая берете банку специальную, это можно при, приобрести такую баночку в специальных отделах кофе-чай, я думаю, в каждом городе это есть, Капайте в эту баночку на каждую стеночку по одной капли эфирного масла, выбранного вами, четыре, всего 4 четыре капли эфирного масла, или это будет сочетание, например, очень хорошее сочетание, мне нравится лимон с апельсином, лимон с мятой вкусно, апельсин с мятой. Закрывайте баночку, встряхнули аккуратно, поставили на 3-4 дня в шкаф. И потом далее вы просто пользуетесь. Это не только будет приятно, вкусно, ароматерапия дыхания, но еще и укрепление сосудов. Угу. Вот. Спасибо. Так, сейчас основная мысль. Мы говорим об экономии. Почему экономично? Потому что эфирное масло содержит каждый пузыречек от 200 до 300 капель. Мы используем одну-две капельки. Вы можете посчитать, насколько вам хватит. Если мы говорим о том, что мы пьем лимон для чистки сосудов, то вам его вы можете посчитать. Одна капля два раза в день, 21 день. Это 42 капли в месяц. Вот умножьте минимум 200 капель. Насколько вам хватит пузырька? Это на полгода. Вот почему мы человек. Юля, это если организованный человек, если он не забыл и утром и <говорит> вечером. А таких <говорит> единицы, <говорит> Остальных нас, как нас, нас миллионы, которые то утром забыли, то вечером, то вообще не капнули, <говорит> да? ну, Спасибо. Это ну, очень, да? очень важно. Я Я Я просто, важно. Что это дорого. Но это это на самом деле. А, так, вот смотрите еще, сейчас пользуюсь респира, диффузор А я вот просто покажу арома, я делаю так, как не надо делать. Ольга Васильевна, закройте пузырек. Не могу, я... Либо вот так. Либо вот так, и уже Только до... вас сильно так нельзя использовать. Вы я знаю. Но я знаю. Но дело в том, что после вот таких вот э, дыханий уже было проверено. На Ямале у нас девочки проверяли 4 таких вдоха, и сатурация с 93 повысилась до 97. У них был шок прям ток-ток, когда привезли. Лад, больше не буду, я больше не буду. Так, при антибиотике, про антибиотик очень верно сказали, я всегда об этом говорю, ну да, правда, это так. Так, я лечила у себя гнойный мастит, лаванда, чайное дерево, повязками с гипертоническим раствором обычной соли плюс масла, обезболивающий, очищающий и ранозаживляющий эффект. Да, это правда. Да. И еще, конечно, при профилактике мастопатии и даже уже, если есть мастопатия, это крем тимьян плюс чайное дерево, эффект просто, просто невероятный. Так, можно чистить аромадиффузор Если можно, то как? Вопрос. Чистить? А, не чистить, от да. чистить от чего чистить? От накипи, что? Что значит чистить диффузор? Там просто нужно его протереть, вот эту вот кнопку. Да, просто протереть и, и пользоваться фильтрованной водой. Да, да. Его, Значит, про масла уже в салатах сказали. Спасибо огромное. Если у вас есть еще вопросы, вообще сегодня спасибо большое всем участникам. Все были активны. И все, кто нас смотрит, еще раз просто хочу вам сказать, подписывайтесь на наши новости. Мы очень хотим, чтобы было много здоровых-здоровых людей. Мы все сейчас заинтересованы, каждый в каждом человеке, в любом конце света, это точно. Еще вот девчонки из Белоруссии тут я увидела Мария Башко. Я знаю, что Мария, по-моему, занимается также ароматерапией серьезно. Да, и мы будем счастливы, если вы к нам подключитесь. Ростов, Татьяна Николаевна Подопригора здесь, Лариса, Самарина, Тюмень. Ольга Васильевна, можно я добавлю? Да почему мы, почему мы сегодня вещаем вообще об этом и говорим об ароматерапии? О том, что мы получили дипломы, мы проходили курсы по ароматерапии. Это у профессора Сакова. Как бы мы не просто ароматерапевты, только потому что мы, мы придумали и так захотели. У нас есть сертификаты о том, что мы проходили обучение. Это вообще как бы нейтральный институт, ну, который обучает и выдает сертификацию. Это достаточно серьезное обучение, Юль. Ну и не забудь сказать, что это еще и очень часто в Швейцарии. Да, мы обучались и в Швейцарии. Да. Мы проходим постоянно э, какие-то обучения наших замечательной, кожевниковой Это знаменитый ароматерапевт, очень глубокий. Ну и. Э, которые нас обучают, да, да, Это постоянная вот я хочу показать, практика. Видим, видим, Жанна. Мы видим, это Жан это видим. Мы видим Жан да. Это. да. То, что я сейчас вовсе показываю. Ну, еще хотел дополнить, что, допустим, очень хорошо, тем более сейчас в вот такое неспокойное время, защищать слизистую, я добавляю эфирное масло, то есть перед, ну, перед выходом, так скажем, на улицу вообще люблю очень добавлять на зубную пасту. То есть да, это идет да, да. защита. Вообще, да, конечно, том, надо, как? Давайте пообещаем людям, мы сделаем такую малюсеньку. У нас есть, конечно, эм, но ну, не брошюрки, а такие маленькие распечаточки, как использовать эфирные масла. Э, в первую очередь эти против, противопоказания, вот то, что Жанна, спасибо большое, не забыла об этом сказала. И, конечно, каким образом использовать? Это это практически нет области, где не мож, не, невозможно использовать эфирное масло. А вообще это Мир, огромный мир ароматерапии и знаете что на меня произвело впечатление я всегда очень часто рассказывала особенно в начале а когда мне говорили что как это такое эфирное масло может лечить ну представляете 21 год назад это 99 год когда еще ароматерапию не все далеко слышали вообще это слово <сёк> но как это вообще возможно и что это такое и как это может быть э, без э, чем она отличается и я начала читать книг много всяких по ароматерапии и читаю такую историю эту историю всегда приводила в 1963 году в окрестностях Рима было найдено захоронение, где лежала девочка. Этой девочке, этому захоронению, 6 тысяч лет. 6 тысяч лет. Когда археологи вошли в это помещение, девочка лежала, как будто бы вот абсолютно кожа светлая, у нее сохранились волосы, у нее ну, реснички даже сохранились, то есть такое было ощущение, что вот-вот она сейчас откроет глазки и встанет. Ну, девочке где-то лет 12, 6 тысяч лет. И когда археологи вошли в это помещение, они почувствовали очень, очень мощный аромат разных масел. Да, ну, уже понимали, что это эфирные масла. Это было всего-навсего в 1963 году. Так вот, я тогда же подумала, что же это за субстанция такая эфирного масла, что самое тленное природе Это человеческая плоть, которую можно сохранить не на день, не на два, а на шесть тысяч лет. Вот это чудо, которое создала природа, называется эфирное масло. Спасибо большое всем. Если есть вопросы и мы кому-то не ответили, мы обязательно ответим. А еще раз напоминаю. Поддержите нас, лайкайте, делитесь, если вам понравилось, конечно. И будем счастливы за ваши идеи и мысли. Улыбнись, Жанетта, сейчас улыбка самое большое лекарство. Я просто терплю, чтобы еще не сказать. Все, молчим, все. Спасибо большое всем-всем участникам, всем-всем-всем. Спасибо, пока-пока. Пока-пока. Всего доброго.